Всем привет дорогие друзья и партнеры! Сегодня я хотел показать Как делать рекламу в социальных сетях Допустим, новичок Заходит своему партнеру В социальную сеть Данную сеть мы рассмотрим вот В однокласснике Вы заходите, например, в друзья Если у вас Ваш менеджер В ваших друзьях Ищите его может, в этой Ручки, пишите имя и этот менеджер или ваш партнер выходит на страничке нажимаете на него и выходит его страничка ну в данный момент в данный момент мы рассмотрим мою страничку вы заходите в заметки ищите в заметках вам понравившуюся Реклама. Например, у нас сегодня понедельник вот, Мы сделаем таким образом Вот здесь реклама Надоело ходить на работу с понедельника Измени свои действия и зарабатывай через интернет Научитесь зарабатывать в интернете в неделю от 500 долларов Заходим в 14.00, а также в 19.30 Москвы По этой ссылочке так, формируем новую команду для больших побед в интернете. Люди, которые прошли обучение, уже зарабатывают. Мы копируем вот, эту. вот этот текст. Закрываем. Теперь нам нужно картиночку поставить на рабочий стол. Мы правой мышкой нажимаем. отображается, мы нажимаем левой кнопкой мыши. Теперь правой кнопкой мыши нажимаем и нажимаем вот на этот вот текст сохранить картинку. Вот так. так, здесь у нас отображается рабочий стол. Значит, эта картинка к нам попадет на рабочий стол. Нажимаем сохранить. С левой стороны, видите, пошла загрузка. Так, сейчас мы проверим. На рабочем столе, вот видите, у нас появилась. Вот это фотография. Проверяем. Да, так она и есть. Все нормально. Продолжаем дальше. Заходим опять на страничку в одноклассники. Так, это мы закрываем. Заходим на страничку. И вот здесь добавить заметку. Мы правой кнопкой вставляем текст. Так, партнеры, вы можете мою ссылку менять на свою. В данном видео, вот здесь, вот моя ссылочка, здесь написано 3C, это мой логин. Вы можете вместо 3C поставить свой. Также вот в этой, например, ссылочке вот эта ссылка и вот эти вот опять 3C. Вы вместо вот этих 3C вставляете свой логин и продолжаете делать рекламу. Так, у нас вот под нашим текстом отобразился еще один текст. Мы его закрываем, нажимаем на крестик раз, текст убрался теперь нажимаем на фотографию и с рабочего стола скачиваем картинку которую мы уже забросили ищем картинку вот этот котенок на него два раза левой кнопкой нажимаем быстренько, раз, два и картинка скачивается к нам под текстом теперь нажимаем поделиться и нажимаем комментировать и вот сюда вставляем правой кнопкой мыши опять текст и нажимаем на облачко, закрываем на крестик и проверяем, что у нас получилось. Так, все, к нам на рабочем столе в Одноклассниках попала новая рекламка. Нажимаем продолжение и смотрим, да, все нормально. Мы рекламку себе на Одноклассники поставили так, То же самое можно делать В других социальных сетях Допустим Заходим В контакт ВКонтакт, Нажимаем моя страничка И здесь вот что у вас нового Правой кнопкой вставляем текст Нажимаем прикрепить фотографию и с рабочего стола мы загружаем картинку. Левой кнопкой два раза нажимаем на мышку. Картинка у нас загружается. Здесь мы нажимаем отправить. И нажимаем снизу. Мне нравится. Так, то же самое мы делаем в фейсбуке. Заходим на фейсбук нажимаем фамилия, то есть на вашу фамилию. вот здесь в текст написано, о чем вы думаете? сюда также правой кнопкой вставляем текст. нажимаем сверху фото, загрузить фото и также с рабочего стола загружаем фотографию. два раза левой кнопкой, быстренько нажимаем. Раз, два. И у нас скачивается фотография сюда. Так, теперь нажимаем опубликовать. И под фотографии нажимаем нравится. Так, все. Сделали рекламку. В три социальных сети. Facebook, ВКонтакте и В Водноклассник. Все, спасибо за внимание. Субтитры